Проглатывание батарейки – чрезвычайно серьезное происшествие. Рассказываем, какие симптомы могут говорить о том, что это случилось с вашим малышом и как следует поступать в такой ситуации. Чем опасны батарейки? Когда батарейка вступает в реакцию со слюной и тканями пищевода, возникает раствор, который способен расплавлять ткани. Она наносит тяжелые повреждения пищеводу и крупным кровеносным сосудам. В органе образуется дыра. Пища и слюна начинают попадать в пространство между органами. Возможно, сильное кровотечение. В США за 13 лет было зафиксировано более 40 тысяч случаев, когда дети проглатывали батарейку. В 14 случаях это заканчивалось смертью. Как понять, что ребенок мог ее проглотить? Вот самые распространенные симптомы. Цвет стула становится черным или темно-зеленым запахом металла. Малыш перестает есть. У него болит живот, появляется каши и удушья. Поднимается температура, появляется рвота и происходит потеря сознания. С любым из этих признаков нужно ехать к врачу. Даже если вы не уверены, что ребенок проглотил батарейку. Что делать? Сразу дайте малышу мед. Исследование американских ученых показало, что он образует лучший барьер между тканями организма и батарейкой. А далее срочно вызывайте скорую помощь или езжайте к хирургу или рентгенологу. Врач делает рентген и в зависимости от местоположения предмета поступит следующим образом. Из пищевода, из желудка батарейку удаляют эндоскопом через глотку под наркозом. Когда инородный предмет застревает в кишечнике, ждут его выхода, если не показано хирургическое вмешательство. Тянуть в таком случае ни в коем случае нельзя. Самые серьезные повреждения органов происходят в течение двух часов. Чем дольше батарейка в желудочно-кишечном тракте, тем опаснее может быть исход. Вот и все. Надеюсь, видео было полезным. А Если понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и до следующего видео.